вот так отойдем и, и как-то так сядем. Будет это глупо. Эй, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня у нас будет новогодний подкаст. Да, э, поздравляю всех с наступающим Новым Годом, конечно же, желаю счастья и здоровья. Ну, это давайте мы потом, мы это оставим потом. Мы сначала давайте поговорим о... не моей шапке, как я похожа на эльфа, а давайте поговорим о нашем канале, который развивался уже как год, Прошло уже как год, и мы набрали наконец-то 3600-700 короче, подписок. Это классно. То есть, что я вообще делал для этого, чтобы набрать столько подписок? Нихуя. Практически ничего не делал. Как бы не было смешно, ну, все же так. Потому что я максимально только стримил, только снимал какие-то 3-4 видеоролика и все. Но при помощи вот этой нашей поддержки, наших, э, не знаю, лайков, там, про просмотров и прочее будет достигли такого прям... Это, конечно, результат. Я сам был в шоке, когда в мае я такой сижу, так, э, что там с Ютубом, там все нормально, нормально. Я такой, опа она просмотры, там 100 тысяч, такой, что? Потом, дальше листаю, у меня потом уже появляются, э, там, дофига подписчиков, лайков, комментариев, я такой думаю, что происходит? Нет, я, конечно, был реально в шоке, и потом, когда мне уже значит, э, начал уже мой народ из моей школы, из шараги, ну, техникуму, грубо говоря, мне начали писать «Вот, это твой канал, это ты!» Ну, знаете, у меня есть такая прям, может быть, не слабость, у меня есть, э, как это объяснить? Я стесняюсь, я очень стеснительный человек, и когда мне подходит народ «А, это Тимур Лаев!» Это такой, блин... Как уже разгадали. Не, это, конечно, приятно, но мне как-то очень так скромно. Да, это не Ну, это самый наш прям такой, прям хороший момент в нашем году, который случился. И были, конечно же, плохие моменты. Это, считаю, ну, взлома канала. Я бы так сказал взлом. А, потому что... давайте я расскажу, что случилось, потому что я не говорил, хотел снять видео. но я такой думаю, ну, ладно. займем, Ну, потом... Расскажу лучше, зачем это делать, потому что все это, все это популярная причина. У карты такая карта была. Потому что либо YouTube-бокол, либо просто строя дали, там да, без разницы. О! Если вам нет 18, не пейте пивы, там, шампанское, потому что это вредит вашему здоровью. А я, потому что алкаш. Подожди. Я сейчас кое-что сделаю. Так, где меня. Блин, я, я, ее, я ее потерял. Ну, ладно, это давай потом мы оставим. Сейчас, подожди, сейчас я вернусь. Я наконец-то вернулся, просто забыл зажигалку. Она что-то не поджигается. Это room тур как поджечь блинкайскую огонек. Так. Я боюсь, что сейчас это на ковер не упало, а то искра -то попадет. Ну, все же, давайте сразу скажем то, что у нас было в этом новом году. Мы заработали много лайков, ну и дизлайков, конечно же, просмотров, подписок и много чего угодно. Я вам желаю всего хорошего, счастья, здоровья и, конечно же, любви. Ну, про любовь он тут заткнулся, так что вот. Всем удачи и пока-пока! И выпьем за любовь.